Всем снова привет! Сегодня 9 марта. Я облажалась. В своем последнем видео я говорила, что мне лучше, и я до сих пор работаю. Так вот, я не работаю. Уже. Мне пришлось уйти с работы пока что, потому что не все клиенты были довольны тем, что я делаю. На данный момент я планирую пройти курсы, я планирую э, улучшить свои навыки в маникюре. И вернуться, вернуться в салон. Бывают взлеты и падения. Мне было очень тяжело эти несколько дней после того, как я ушла с работы. Я все еще не забрала инструменты. Я лишилась своей лучшей подруги. Мы с ней дружили очень долго. Мы дружили с ней где-то лет пять и это был человек, который мне всегда помогал, всегда выручал в те моменты, когда мне было действительно плохо. Очень жаль, что так вышло. Я не знаю, что произошло между нами двумя, потому что я не могу написать этому человеку. Меня кинули просто в черный список, меня не послушали. И, в общем, это очень сильно меня добило. Вы можете посмотреть, возможно, что у меня не самый лучший вид э, с волосами, с голосом, я еще и после болезни. Мне меня была температура. И я хотела показать себя именно такой, потому что э, в этом и прикол моего канала, что я показываю себя именно такой, какая я есть в моменте. Я не боюсь показывать свои переживания. В этом видео я хочу показать, как сейчас пройдет мой ближайший месяц, как я справлюсь. Э, есть люди, с которыми я продолжаю общаться, но не знаю, могу ли я назвать их друзьями. Как выяснилось, э, некоторые люди готовы выбросить в мусорку, Пять лет дружбы. Я искренне не понимаю, почему. но что ж поделать? Не мне как бы заставлять людей надо дружить. У меня сегодня более-менее хорошее настроение. Если сравнивать свое самочувствие вот пару дней назад и сегодня, мне лучше. Разговаривала со своими родителями, с мамой в частности. У меня не самые лучшие отношения, но она мне очень помогла несколько этих дней. Я чувствую себя как будто все, мир разрушен. На самом деле не так, никто не умер, никакой катастрофы не произошло, да, я не осталась одна. Надеюсь, что вы будете со мной. Ну, в общем, всем пока. Сейчас я вот так вот сделаю рукой и вернусь уже, наверное, когда буду идти на курс. Время 9 час, я иду на Караши, магазин. Знаете, в такие моменты жизнь ощущается как-то более, ой, простой, спокойной. Завтрашнего дня начинается обучение, так что буду рассказывать и показывать, что как у меня. Но жизнь постепенно налаживается. зря я все-таки грустила по этому поводу. Я смогла осилить свой страх и забрать инструменты, съездить. И я бы хотела выразить отдельное спасибо девочкам из салона. Я не знаю, насколько чувство девочек... Настоящие, но такой вот я человек, даже девочки словно говорили, что я очень хороший человек, для меня нет плохих людей, как бы мне не сделали больно, плохо, я всех считаю хорошими. Обратили внимание девочки, что я приходила. Отдельное спасибо Элле. Отдельное спасибо Даше. Даша, я думаю, ты можешь увидеть это видео, тебе отдельное спасибо. Как-то прям теплом в душе стало. В общем, сегодня у меня было первое пробное занятие. Uh, и, честно говоря, я довольна своим результатом. Uh, посмотрели мои фрезы, сказали, что фрезы мне все надо выбрасывать. Мне завтра приходит посылка от мамы с аппаратом, с пылесосом, все для маникюра. Так я смогу начать заниматься маникюром снова дома. Также я собираюсь сегодня купить фрезы, вообще заказать. Uh, сегодня мне сказали, что у меня все хорошо, в принципе, получается, я быстро все схватываю. Uh, я думаю, что, в принципе, все мои ошибки, по большей части, были именно из-за того, что у меня плохие фрезы, возможно. Я не говорю о том, что виноваты фрезы, возможно, я тоже чего-то не понимаю. Но отработать 80 моделей в месяц, uh, в принципе, это не так обязательно, что прям 80. Если я отработаю 80, мне дадут 4 сертификата. Как бы, в принципе, награда достаточно хорошая. Uh, с другой стороны, мне эти сертификаты не всрались, потому что у меня есть сертификаты. Ну и практика, почему нет? В зависимости от того, как быстро я буду развиваться, на 20 модели можно уже, в принципе, будет делать наращивание. Мне сказали, что будут учить на верхней форме, и это именно то, чего я хотела. Привезли посылки, которые мне мама отправилась из Вот они. В общем, сейчас будем открывать. много одежды, это штаны. Что это? Странно. Ну ладно. Мой любимый пылесос. И еще... еще одежда. Замечательно. Вопрос теперь, куда девать эти коробки, конечно. Будем открывать вот эту махину. Ах! Вот эту вот. Одежды. Это лампа. Лампа для сушки. Ноготочка. Подставка для... Нет. Не подставка для... Это... Аппарат. Сам. Вот теперь подставка. Еще чуть одежды. И, в общем, сухожар. Маленький. А, ну, как маленький. <соed> Большой. <соed> вот. Теперь у меня есть две огромные коробки. И я, наверное, не буду мусор выкидывать, потому что Ну зачем мне такие огромные коробки? Жесть. У меня уже получились инструменты. Распаковку, кстати, если что, я опубликовала в Телеграм, поэтому ссылочка в описании. Если вдруг вам интересно смотреть за моей жизнью чаще, чем раз в месяц, то добро пожаловать в Телеграм. Привет, это снова я. Сегодня уже двадцать первое число, и я хожу на курсы. Какие у меня планы? Ну, я буду продолжать ходить на курсы. Меня очень поразило, что мне вчера написала бывшая моя управляющая. Написала, что как дела у тебя, как курсы. Я написала, что все хорошо. Уже лучше, явно лучше. Она сказала, мол, скидывай мне работы. Я, если что, тоже буду подсказывать. Мы, типа, все скучаем к тебе, очень ждем. Я сейчас расплачусь. Я, кстати, дико извиняюсь за звуки дрели на заднем фоне. У меня уже... Четвертый день идет ремонт где-то там, и я хочу сдохнуть. И меня это очень порадовало, что меня не просто, типа, выкинули и сказали, что ты портишь нам репутацию салона и пошла нахер отсюда, а, как это было в Хабаровске. Меня ждут, и это очень сильно меня мотивирует двигаться, доказать, во-первых, себе, что, типа, я что, хуже, что ли? В баре? конец марта. На днях было так тепло, что я ходила практически в футболке и куртке. Сейчас... Снег. Мне не холодно. Я, кстати, с едой из Мака иду. А... Знаете, я сейчас приду домой и расскажу немного вообще о себе, жизни, потому что, вы знаете, очень много что изменилось. Я не верю в то, что происходит вокруг меня, и все происходит слишком быстро, я не успеваю за этим уследить. Я дико извиняюсь, что телефон, потому что у меня, как можете заметить, в одной руке я да другой телефон знаете для меня достаточно свойственно переосмысливать себя или свои поступки я очень часто об этом думаю и сейчас оглядываясь назад перемещаясь в прошлое месяцев на 5 6 или даже 7 я могу сказать что я умирала реально ну то есть э, из-за того что у меня возникли проблемы с работой в хабаровске меня никуда не брали по ногтям э, я совсем отчаялась и я думала, что все. У меня не было ни желания жить, ни целей. Последний вариант был, это просто искать счастье здесь, в Питере. У меня тоже был страх, что мне ничего не получится. К сожалению, я не работаю сейчас. Все еще. Я хожу на курсы. В какой-то момент моя жизнь резко начала идти куда-то вверх. У меня появилась цель. У меня стало все получаться. У меня появились знакомые, друзья. И, вы знаете, мне не покидает чувство вот это вот э, наслаждение, удовольствие и счастье своей жизнью. Вот, и вы знаете, у меня сейчас цель, это, конечно же, научиться делать ногти, я в процессе, я хожу на курсы, я хожу туда каждый день, я получаю неимоверное удовольствие от этого, даже если у меня что-то не получается. И вы, наверное, можете заметить по... По моему взгляду, может, по моим эмоциям, что для меня это прям вау, вау. У меня нету страха за свое будущее, потому что я уверена, что мое будущее будет замечательное. У меня начали появляться планы на съемки, на прогулки, на друзей, на тусы какие-то, на веселушки, на отдых. Я перестаю как-то чувствовать себя скованной и начинаю раскрепощаться. Я вообще планирую поехать в Москву на два дня. У меня нет камеры. Да, кстати, у меня веселые соседи. И, в общем, жизнь налаживается. У -у -у -у. Мама, я в <свы> Я в блядь! Я не боюсь людей, которые смотрят, блядь. Мне плохо, что думают люди о том, что я снимаю в метро, Я снимаю. Когда-нибудь я дойду до того уровня, что сниму в метро тикток, блядь, когда на меня будут смотреть люди. Когда-нибудь, но не сейчас. Я боюсь, я боюсь людей. Нет. Сейчас потому что сейчас будет прикол. Люди. Хуина на Сегодня мы идем на на хоррор-фильм, да? Причем это было настолько спонтанное решение, мы такие типа... Да, <laughs> и все. Это, это трэш. Короче, время 10 час, а мы только это... Мы купили большой попкорн. Да ладно. Я не знаю, как много людей будет, но типа... Сейчас Ну, нет, конечно, это... Ну ладно, 7. Типа вип зал для двоих, вообще-то. Мы его выкупили. Мы будем кидаться попкорном и мясом сырым. Да, мы будем кидать в рыбой. <соединяющие> Леща рыбы, <да? соединяющие> А ну, блядь, переигрывай. <соединяющие> Такой... <соединяющие> это, это кусок мяса, это кусок мяса. Блядь, это гениально. Короче, каждый раз, когда мне будет страшно, <соединяющие> я буду кидать мясо. <соединяющие> <соединяющие> как я доберусь до дома, я не знаю. Мне кажется, я буду шугаться каждый. блядь. <соединяющие> тени просто. Я смотрела Астрал только первую часть, по-моему, и то с подругой. Я, по-моему, две или три смотрела. Ну, короче, вот. Ладно, мы не одни. Лицом пол. Сейчас, подожди, я хочу это зал откинуть. оба все Теперь, кстати, не 7, а 8. В смысле, подожди, раз, два, три, не четыре. нас, четыре. пять, шесть. А, тогда вообще десять получается. Это заговор. Это выход ластрал. Отсрал. Тут каждый второй будет «Отсрал» после «Астрал». Время 12 час. Все, короче, такое пустое, никого нет, ни одной души. Мы сходили на «Отсрал». Астр... Астр... Советую только ради концовки, реально. Пошли в лифт быстро. Ура, Да, отлично. Я дико извиняюсь за такой прикол в видосе, я просто не могла это не вставить, но типа... Мем не в том, что я матерюсь, а мем в том, что я счастлива, я творю дичь, как я люблю это делать. Я бы хотела добавить по поводу того, что происходит. Возможно, я пока не знаю, вставлю ли я видео с поездкой в Москву сюда или нет, или это будет такой небольшой маленький влог. На самом деле курс у меня не каждый день, меня это дико бесит, потому что бывает такое, что модель записывается, а потом отменяется. Я, к примеру, сегодня приехала на курс и узнала, что модель отменилась. Меня, единственное, расстраивает, что я вот так вот прихожу, а модели нет, как бы, да, и хочется поделать ноготочки, а ноготочки не хотят меня. <с> Еще хотела добавить, что управляющая написала, что ей нравятся мои работы, она попросила мне их скидывать, я их скинула. И она сказала, что мы можем уже выставлять меня обратно в график. То есть, скорее, просто два дня поставить, посмотреть, что скажут клиенты на моей работы. И если результат будет положительный, то меня уже поставят в график. Не знаю, что я делала бы, если бы меня просто выкинули. Правда. Потому что искать новое место работы — это очень тяжело. А тут ты уже вроде к ребятам прикипел, и знаешь место, и знаешь людей, и знаешь материалы, и вроде уже все такое родное вернусь я так сказать со словами не ждали а я вернулась вот точнее ждали и я вернулась это будет правдивее потому что меня реально ждут в общем вот такие дела как я уже говорила жизнь налаживается и у меня все супер но как уже я говорила я собираюсь поехать в Москву и все таки оставлю это видео не знаю вообще что у меня будет видео потому что я иду в Москву на три дня фактически по своим делам вот. На самом деле такой легкий мандраж, потому что это самая первая моя поездка в одиночку. В основном я ездила только с родителями куда-то, или меня вот, типа, проводили до станции, вот, и там встречали. Вот. Я очень переживаю, что чего-то не возьму, хотя вроде бы уже 500 раз перепроверила. Ну, выясним мы это уже, когда я приеду в Москву. Поеду я на списание, сегодня еще помою голову, с утра накрашусь, чтобы выглядеть не как бомж. Вот. И, в принципе, буду показывать, чё, как. Я не знаю вообще, у меня место без окна. Что я буду вам показывать, я? Без понятия. Всем доброе утро, как можете ведь я уже собралась. Сейчас, по крайней мере, у меня в планах дождаться друга. Он проводит меня до вокзала. Я вроде бы говорила уже, что вообще-то я знаю, как добираться. Но мне просто так спокойнее. Если я не говорила, то выслушайте это первый раз. Вот. Ехать мне где-то около 4 часов. Надеюсь, что-то получится снять. Я спала всего три часа. Да. Методом пробой ошибок мы поняли, что не надо никакой регистрации. По крайней мере, я все по памяти вспомнила, я уже на вокзале. Короче, я уже в Москве, когда приду в номер, расскажу вам, что как, потому что интересные вещи произошли вчера, я уже купила платье, которое я хотела, в принципе, это все тоже из Телеграме, в общем, сегодня у меня план встретиться с своей знакомой, с моей бывшей одноклассницей, не знаю, получится или нет, потому что мы как-то особо ни о чем не договорились, Но, в общем, вот, Москва, я не знаю, где я, я не знаю, что я, какой это район, ну, короче, я где-то, В отеле в Москву я приехала честно говоря забрать камеру не помню говорила я вам отеле или нет но в общем мем в том что человек с которым я сейчас живу в отеле он бронировал отель, и он не посмотрел отзывы перед тем, как мы въехали. Мы въехали просто в муравейник, в тараканник, там, типа, прям максимально ущербные были условия, и мы, короче, успели переехать в тот же вечер, поэтому сейчас мы в отельчике маленьком, вот такой вот малюсенький, такой вот крутюсенький. Сегодня я собираюсь встретиться со своей бывшей одноклассницей, как я уже говорила. Сейчас мы вот как раз планируем. Вот, по возможности тоже вставлю все в видео, опять же, не знаю, что как у меня пока что. Вот, это, собственно, все, что я хотела сказать про отель. Я купила себе классное платье. Сегодня пытались поехать в какой-то ТЦ, но что-то вообще не получилось, в общем, не поехали в ТЦ. Вот, поэтому завтра с утра уже обратно к себе в Питер. Такие вот у меня путешествия. Мы, короче, где-то в каком-то ТЦ мы заказали э, напитки, бабл-ти. Распаковка. Пробуем. Какой ну, призерный, какой завод. то вот. Ну трицерный прям такой. Можно быть попробовать его? Давай Давай, обмен. Так, это то, что заказали. Ну да, он все сладковатый прям. У тебя он хороший, а у меня слаще, <связь>, чем у тебя почему-то, Рекомендую. Да, у да хорошее. Я взяла а... нет, нет. молочный банан да. и это ананасики от прикольно, что Мы туристы, ну короче. Очень <сх> много нас, китайцев. <сх> короче, я где-то, <сх> Мне меня нет ни одного ориентира, я реально не знаю, где я, мы сейчас зашли, купили и попить, как я уже говорила, вот, сейчас мы идем куда-то, <сх> сначала перекусим, там какая-то красота на заднем фоне, не знаю, видно вам или нет, но я, когда подойду поближе, я покажу, наверное. Вот. Я говорила, что я буду не бояться снимать. может, еще выше прям Да небес, прям все. поймаем связь с космосом. Какое чудо! Ти -ти -ти -ти -ти. Хотим снять тик на людях. Ваши комментарии. Чека уже все. Нормально. У, не видно, кстати. Во, во, -во закат, кстати. Все, ребят, расходимся. Расходимся. Меня смотреть неинтересно. Короче, мы пришли в это место, о котором я говорила, да? Да. Yeah. Артхаус. Вот. Сейчас будем искать, что тут можно найти интересного. Вот. Ну, короче, ничего интересного мы особо не нашли, но зато плюс 500 фоточек. В общем, ну типа Москва, круто. Не знаю, увидели вы что-то или нет. Москва. Москва как Москва, реально. Чего бунить-то?